У меня тесть любит выпить как верблюд перед походом. <свят> у нас в пройде-центре только один, мужик может выпить больше. А что заметно, что я сразу? <свят> я, я. Ну, у меня кроме тести еще теща есть. В тюрьму есть есть. Собралась как-то теща в гости к сестре в Братск Или к брату в Сестринск Сейчас уже не помню, ну не важно Важно тоже на три дня, три дня без тещи это же вечность У нас к этому делу уже приготовлено было и в бурьяне стояло Десять литров самогона Ну же всем х**ило, нас же двое ну, стоит тёча, губы красит, брови рисует молбу. лбу. И в нашу сторону реплики отпускали. Смотрите, дебилы так, по-родственному так. Узнаю, что вы тут пьянствовали, считайте себя без вести пропавшими. Обоев в красную книгу занесу. Говорим, да, мам, ну что? День, что день даже стрелки на часах хотел привести, чтобы ее быстрее в гости сбавили. Ну, свершилось только на закалитку, мы сразу в бурьян. Наливаем с бутыля в графин, с графином к столу, что под грушей стоит витамин С, яйце, сольце, мясо. И так, сух, по пять румашек, чтобы хорошо стало, Зацепила. Радуемся там. Песни разные танцуем. Вдруг теща возвращается. Обуца забыла. Тесть беда к ней спиной танцевал. Поэтому был накаутирован в затылок. Я, слава богу, чуть подальше на расстоянии пливка. А, меня лянуло как кинкон на молекулу, и хватит за горло. И не меня. Графин. И как фашист гранату кидает его четко в бурьян. Что да. в десятку попала, зараза. И звук такой протянувший. Здесь, когда его услышал, сел в траву, начал портянки перематывать. Столько адреналина. Я стою неподалеку, делаю вид, что ничего не случилось водосточную трубу умну и любимую тещу взглядом пробожали. Тесть первым в себя пришел, говорит, давай лопаты. Накопали мы этой земли самогоном пропитанные шесть дьодер. Взяли у соседей самогонный аппарат, новый еще с ценником, поставили его на плиту, закидали туда этой земли, разбавили водичкой, включили все комфорки. Тесть по змеевик лёг. Я раньше не знал, что человек может столько находиться с открытым ртом. Но минут через сорок этой гонки из бака потекло горючее. Я когда это увидел, я впервые в жизни назвал тестя папой. Я говорю, папа, хватит бухать. Давайте канистрочку наполним. Я ее в сторону, канистру подструю. Ну вот она победа, вот он, зеленый ЗМИ в жидком виде. Опять танцы до упаду, тесть давал ламбаду. Вывих бедра получил. Смотрим, стоит в дверях, участковый лыбу тянет. Он говорит, скажите, а как у вас этот танец называется? Ча-ча-ча? Или ча-ча? И смеется неподкупным смехом. Я ему говорю, а знаешь ли ты участковый? Что мы из земли спирт гоним? Он говорит, ну да, скажи еще, что из навоза. Ну и поспорили мы с ним на Сникерс, раз что гоним из земли. Он когда понял, что проспорил, домой улетел как Бэтмен. Через полчаса в спаханности его огорода позавидовал бы любой комбайнёр. Два раза консультироваться приходил. Скажите, а навоза сколько класть? <звы> Лопату? А в земле какие должны быть? Ну, как какие? Дурман. <звы> ну, ближе к рассвету ее таки увезли в дурдом. Конечно, мы его в беде не бросили. Те с врачами поговорил. И того отпустили. Через полгода. <звы> Сейчас он уже вышел на пенсию, но тяга к земле у него не прошла по-прежнему днем и ночью копается на своем приусадебном участке, поэтому в народе его по-прежнему так и называют, правильно, участковый. Спасибо.